Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзорчике проект называется Seoul Stars. В общем, здесь у нас довольно-таки интересный проект. Сейчас идет второй раунд сейла. Я вам не очень позже покажу. Я прям сейчас только записываю видео, сразу же его опубликую, чтобы вы успели, как говорится, ворваться сюда и попасть в самое начало проекта. Соответственно, сделать для себя хорошие дальнейшие МКС. В общем. Что мы имеем? Что, что нам предлагает данный проект? Здесь у нас будет NFT. Это у нас, получается, корейские исполнители музыкальные, которые будут проводить концерты наподобие как Метавселенная. То есть это будет как Метавселенная, можно будет любому человеку попасть на концерт этого человека. Уже даже есть определенные темы, которые выпущены. Я вам чуть позже потом пролистаю и покажу. И соответственно здесь у нас, опять же, NFT, здесь у нас еще будут разновидности определенных игр в плане караоке. То есть там соло, караоке и тому подобное. Ладно. Кстати, здесь можно будет потом собрать своего, в принципе, персонажа. Значит не своего, а данного персонажа, только в разных шмотках. Давайте смотреть дальше. По играм. По играм, да ладно, до игр мы даем чуть позже. Также написаны даты, там 5 декабря 2021 года, да, какая-то песня вышла. Это раз я как бы не фанат, скажем так, корейских исполнителей, потому что я не знаю, чем они там даже чирикают. Ну да ладно. В общем, сам факт то, что это вот проект, как говорится, построенный на базе чего-то, а именно корейских звезд, соответственно, я считаю, что так как раньше, может кто-то знал, у нас был типа Бузкоин появился. Кто-то успел на нем денег заработать, кто-то не успел. Что сейчас с ним происходит, неизвестно. Но я про него не снимал видео, потому что оно не сильно актуально было. Если корейская тема идет, у них, как правило, законы жестокие. В плане, если вдруг какой-то либо обман будет делаться, либо спасая далеко и надолго, либо же вообще смертная, как говорится, казнь. Поэтому эти ребята обманывать нас не будут, ну, по крайней мере, не должны. Поэтому, как говорится, первый раунд был распродан менее, чем за 20 минут. Сейчас идет второй раунд, и сейчас сразу же допиливаю видео, да, делая обзор и запуская видео, чтобы вы успели, как говорится, на второй раунд, потому что там уже больше 60% NFT распродано. По дорожной карте токен у нас получается да, стар будет. Опять же, потом выпуски песни, потом завершение разработки там 3D лица и тому подобное. Нам сейчас самое главное попасть на сейлы. Когда мы попали на сейлы, мы тогда уже... В самом начале мы уже, как на бабках. Потому что, по-любому, потом будут хорошие иксы. А, давайте разберемся по команде. Ну, я конечно, честно говоря, с радостью по команде разобрался бы. Ну, я как бы не догонял, кто такие. Но, судя по всему, люди известные. А, кстати, также а, Gideon Gaming, а, который делает для них, я так понял, игры. А, у них есть ссылки на LinkedIn. Соответственно, вы можете их чекнуть, проверить, потому что это все неподдельное. Также прошлый опыт, с чем они работали, даже с Пабжиком работали, а Паб, как вы знаете, это, грубо говоря, игра номер один в мире. Поэтому эти ребятки создают игры и для данного проекта. По ходу корейцы уже песни напели, бабок накосили и решили, как говорится, двигаться дальше. А дальше это где вселенная, это криптовалюта, это NFT. Если люди известны, популярны и хорошо запустили качественно проект, сделали соответственно со своим, допустим, со своей подушкой там, образом там, в 50 миллионов долларов, они могут ее превратить в полмиллиарда. И у нас будет опять же неплохая возможность заработать. Ладно, здесь мы как бы уже в принципе все посмотрели, идем далее. Публичная продажа. Получается второй раунд идем в который раунд идет и получается что ну я лично не знаю что именно за персонаж да вот этот певец певица юна ну я думаю это популярный человек потому что проект поднять это стоит очень очень много денег ладно не будем здесь задерживаться идем далее попали мы на Magic Eden подключили свой фантом и, как вы видите, у нас 64% уже распродано. Сейчас обновим страничку. Я думаю, у нас уже будет... Ну, в принципе, может, не обновилась, не знаю. В общем, 64% у нас уже ушло. Две с половиной соли стоят у нас определенные токены. То есть, рубля. Наша тема, наши NFT, которые... Потом будет умножаться, соответственно, после полноценного старта. Так что я ссылки здесь оставлю. все. Вы еще можете успеть залететь. Сейчас у нас 2500 в этом раунде должно отлететь. По играм. Э, ритм караоке какая-то игра у нас. Потом еще э, ритм игра. Я в этом как бы не особо силен. Но что-то подобное, типа как раньше были игры там, на телефоне, типа там Google, там попасть в мелодию либо сыграть на гитаре, да, повторить ее, попасть в эту игру. Но что-то в этом роде опять же все построено на блокчейне. Но здесь мы можем прокачивать своего э, персонажа, свой аккаунт, и поднимать получается свой уровень и соответственно на этом опять же зарабатывать токены, зарабатывать для себя денежку. То есть по играм здесь у нас все просто, все понятно. То что будет здесь marketplace по NFT и тому подобное, можно собрать свою персонажа, да, NFT атрибуты, там прически, не прически, всякие такие вот моменты можно все проклацать, можно потом буду себя это собрать. Честно говоря, я такой темой заниматься не буду. Я может быть просто возьму NFT и потом буду ими, как говорится, купил, подождал, перепродал. Есть белая бумага. Если подняться на 15 страничку, чтобы долго не листать. Здесь идет полноценная, скажем так, Распределение, мы можем по процентам все посмотреть, все почитать. Если вам это интересно, вы можете с этим, конечно же, ознакомиться. Ссылки, опять же, будут все у нас в описании. Мы идем опять далее. Попадаем мы на Твиттер. Здесь у нас уже Твиттер неплохо так подрос. Я за проектом слежу. 33к фолловеров. Постоянно новости, новости, новости. Поэтому следите за новостями в Твиттере, либо же залетайте в Дискорд. Дискорд у нас тоже довольно-таки серьезно вырос. В общем, что я еще буду говорить по данному проекту, когда уже как бы все уже сказано. Поэтому что я могу сказать, ребята? Seal Stars нормальная тема. Тем более двигается в правильном направлении, которая сейчас очень популярна, очень актуальна. Предлагаю вам зайти, ознакомиться с данным проектом. Но опять же, смотрите, 64% распродано. На вами публикация, возможно, уже будет 70% распродано. То есть останется всего лишь 30%, в который вы можете попасть приобрести либо не попасть, как говорится, не знаю, третий четвертый раунд будет ли не будет, но тем не менее сейчас хорошая возможность есть. В общем, напишите комментарии, что вы думаете по поводу данного проекта, напишите, кто участвует, кто не участвует, попали, не попали. В общем, поддержите видео лайком, подпиской на канал, а на этом у меня все, так что всем удачи, всем профита, всем пока.